Приятного просмотра. Все, врубай экран. Что у тебя там рассказывай? Чего-то не получилось. Заработать деньги пока. Да. Давай посмотрим, почему чего у тебя там вообще идет сейчас. Так. Ну что, 60, там тысяч лежит. Давай прибыль посмотрим, что у тебя там получается. Ну, типа, заработать 45 тысяч, да? Осталось, получается, 9 дней. А, и тут еще нету аренды, зарплаты, да, получается? Или сразу ты сейчас начал выдавать? Ну, не, не все зарплаты еще, по специалистам. Я начал выдавать раз в неделю, а остальным пока нет. Ну, ты, типа, там 9 осталось, ты, в принципе, идешь так же, как в прошлый месяц. Подожди, а за 10 октябрь 75 тысяч правильно чистая прибыль? Ты все там эти перенес данные. Какие данные? Ну, помнишь, мы хотели зарплату там, ну, дату начисления перенести нормально. Да, нифига ни не делал. А, я понял. За счет этого, может, у тебя высокая еще. Во я вообще ничего не делал. Угу. И, и вот с этой системой. И получается, сейчас. Ну, непонятно, куда двинуться. В какую сторону. Ну, это оцифровать Ну, оцифровать ну, правильно вот эти даты начисления правильно сделать. Вот. Но у тебя ноябрь должен сейчас нормально идти. То есть, у тебя ноябрь, даже если ты октябрь там не сделаешь, ноябрь у тебя нормально идет. По выручке, если смотреть, то, ну, типа, то же самое получается. Это не нормально. Должно быть раза в два больше. Ну да. Окей, давай тогда. Ну что ведется круто ноябрь посмотрим потом в конце короче не знаю что делать вообще я в таком смятении, куда двигаться с чего начнем разбираться Разгребаться. ну, ну давай по вот. задачам по бизнесу ну типа модель про ну вот смотри вот это я сделал okay. И уже отдал маркетологу в работу вот здесь да дальше это я решил не делать напиши отказ как uh -huh. это я сделал ну передал в работу его сейчас сделают ну то есть он в процессе как uh -huh. а это же я uh -huh. это, Пишу, делал, это же я это написал что, что это сделано а то отказ то отказ а вот это готово uh -huh. Вот это вот готово. А вот это вот отказ. Вот. Привязка лундов вам остегане. Так. Контурная пластика это в процессе. Вот сейчас это идет. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Тоже в процессе. Частично готово, частично вот, uh -huh. вот это вяжется тот, <coughs> сейчас в работе. То есть здесь я сейчас получаю, получается, знаешь, сколько на акции. Если не на акции, то ну, вот смотри, я получил с 11 по 21. Это сколько? 10 дней, да? Да. За 10 дней я получил 112 лидов. Ну, типа по 10 получаю сейчас в день. Ну, то есть тоже в процессе. То есть мы здесь настраиваемся, в принципе, нормально. То есть вот сейчас заявки заходят, все в порядке. Ну она постоянно должна будет поддерживаться. Ну то есть мы настроили, вот она работает. Ну да. Так, это готово. Лейла там работает с Инстаграмом. Дальше. Это готово. Дальше. Это готово. Это готово. Ну, там такая инструкция на словах, конечно. Не знаю, готова ли она. Нет, наверное, не готова. Ну, то есть на словах она готова. Ну, как бы, что они понимают. Ну, да. типа, нужен документ. Ну, вот так вот, уже назову, напишите. Нужен документ там что-нибудь в процессе в как? Так, инструкция готова. Но я еще не смотрел. Посмотреть. Right. Инструкцию. Вот. Обучить менеджера в клинике акциям. Ну, как-то сами они и посмотрели, в принципе. Ну, и что, нормально там, нет? Да, ну не знаю, как сказать, ну продают там, записывают, звонки слышал, слушаю там как бы, плюс-минус это да, вот это вот готово, но надо еще здесь доработать, надо доработать здесь, процесс ежедневных, еженедельных статистик, ну вот статистики есть, он их собирает, я собственно переименовал чуть-чуть, данные подтягивает сейчас, сюда всем даже вот ну как-то вот заполняет как-то а еще тоже доработать так скажем чтобы прям нормально было это есть вообще ничего не забираю сейчас сижу в проголод можно сказать это в процессе. Убираешь, что забирать только реально дивиденды, ты же их видишь, ты все настроил эту статистику, убирай тогда. Ну вот пока вот такая петрушка. и Получается, что сейчас вроде как основная задача должна быть у меня это настройка работы отдела продаж. Вроде как маркетинг сейчас настроен, заявки заходят с него. Но там еще есть что настраивать, конечно же. Вот. Но как будто бы в основном, только этим нужно сейчас заниматься. То есть, прям вот слушать звонки, заполнять статистики вместе с Максом, то есть смотреть, это. ну и так далее. Короче, вот что-то мне непонятно, знаешь, заявки заходят, ну типа записи есть, а что у меня выручка не растет, что у меня это, дальше-то не проходит ничего. Ну, а вот, заяв... ну... Но они это продают, получается, или что? Ну смотри, вот сейчас получается, видишь, зашло 47 рядов, 16 записано, да? И, и пришло 4 пока что. Понятно, что еще должно там время пройти, да, там и какие-то впереди еще записи случаться. И по ути 11 не реализовано еще? 11 дней это уже закрыто. Это уже закрыто. Это где сказали, что не будем работать? Ну то есть тебе пришло 47, осталось 36. Из них mm -hmm. 4 закрыты, значит, 32 в работе, условно, да? Ну, 16 записаны, и 20, получается, еще находится в статусе в работе, да. А, я ну, там ну, закрываю, и так далее. Ну, нормально, что-то. Ну, у тебя, видишь, со строчкой, в принципе. Ну, охота, типа, сейчас бомбану, сразу деньги полились. Да. У тебя видишь цикл, есть сделки этой, да, и все. То есть, ну, ты да. сейчас. Да. <смех> так, давай. Короче, ну технически прям пробежим по задачи которые ты по финмодели там ну, порядок приберем. Давай где? Заходи модель вот в нашу. 50 строчку, что она у тебя, зачем она там нужна? Я вообще... Какую строчку? 50 строчку, что там у тебя пробил Это? Да. Не знаю. Ну, удаляй То есть 18 тысяч, ты, получается, ну, их будешь делать, да? Вот которые зеленые, ты их будешь. Ну, подожди, вон же он Вон же еще, смотри, сколько. Еще онлайн-курс. Начнем сейчас с продажи по нему. Ну вот, как-то так. Окей, вот так более менее все это выглядит. Ну, то есть, что ты будешь еще делать? Ты, в принципе, так по-нормально тебе задачи ставишь, ты их упасишь, даже если на работу не ходишь. Вот здесь да, замирнусь, сколько там у тебя сделано. Ну, ну смотри, я, я сейчас думаю, знаешь, что сделать надо вот, по ощущениям, что мне надо сделать, чтобы ее сейчас двинуть дальше. Давай сразу у меня задачи. Сейчас я вот здесь буду накидывать и потом туда пере пере переведу. Вот смотри, как черновик. То есть, первое, да, что? У меня сейчас маркетинг работает, да? Uh -huh. а, то есть, что это значит? Что у меня там 10 заявок э в день есть, uh -huh. да. Причем они не акционные, они нормальные, как бы вот, желающие на прием, да, люди. Я могу это докрутить, там, еще там, не знаю, до 15 где-то. Да? Ну, больше пока не вижу смысла выделять, э, э, потому что это же все бюджет, нужно научиться, да, сейчас это, закрывать все в деньги, начать получать прибыль с этого. Докрутить до 15, ну, где-то могу, да? Потом дальше, теперь следующее, что нужно сделать, мне нужно работать с отделом продаж, да? И у меня есть отдел продаж, это новые клиенты, и отдел продаж, постоянные клиенты. Так вот, если я говорю про менеджеров по новым клиентам, что мне нужно делать по ним? Это слушать звонки, да, ну, точнее даже не так подожди по-другому мне нужно работать над конверсией, да то есть повысить конверсию uh -huh. конверсию из лида в запись да, первое причем uh -huh. повысить ее мне нужно там до 60 процентов должна быть 60 процентов ну вот давай uh -huh. точнее, вот, сейчас подожди давай сюда поставлю 60 процентов да, до хочу давай посмотрим сколько сейчас она Сейчас у меня получается конверсия. Вот зашло 47, 55, это 112, да? Из них 36 записано, да? Это сколько получается? 36 разделить на 112. 36 процентов. Да, это получается 32%. То есть получается в два раза, да? То есть сейчас 32%. Вот. Это первое. И второе, что нужно сделать, да, то есть это э, конверсия из записи э, в визит да то есть она у меня должна быть там на уровне э, 70 процентов вот здесь да то есть сколько сейчас я да, подумал как это посмотреть как посмотреть то есть я могу что увидеть я могу увидеть э, сколько у меня было вообще записано на прием с даты визита ну вот допустим да за тот же самый период с 11 по 21 сколько у меня клиентов было за этот Ну давайте за ноябрь посмотрим, с 1 по 21. Сколько у меня клиентов я ожидал, что у меня придет. Применяем. Смотри, было записано 67 клиентов, так? Угу. Из которых пришло только 33. А остальные вот не пришел, потребность выяснена, принята в работу, не берет трубку. То есть они были записаны, ну допустим, да, вот здесь вот посмотрим модель да? запись на прием то есть она была записана на 14 11 да? тянется вот, да. то есть она была записана на 14 11 но не пришла uh -huh. да? вот. то есть получается что у меня где это 67 было записи из них 33 пришло вы ну, получается 50 процентов Пиши тогда 50. То есть сейчас данные у меня вот здесь это 50%. Соответственно, и мне нужно еще что? Срок. Срок, как это назвать? Как это Цикл сделки, да. Цикл сделки. Сколько он у меня сейчас? Давай посмотрим, как это сделать. Как это сделать? Ты здесь не посмотришь, надо, типа, удельный вес. Я смогу вот как посмотреть. Смотри, если я посмотрю, закрытый за тот же самый ноябрь, да? С 1 да, по 20. Могут, с октября были записаны, а ты закрыл в ноябре. А в, ну, в октябре запис... да, да. записывались, и закрыл да. в ноябре, а в ноябре новые записанности они закроются в декабре. Да, ты правильно все говоришь. Так, экспорт, да, это? Экспорт. Нет. Или импорт. Тебе сказать, это, да? тип, успешные сделки, ну, типа, которые пришли. Смотри, сейчас покажу, как я это сделаю. Вот. То есть, вот у меня получается 33 успешки, да, было. Но. На 314 тысяч, что уже как бы плоховато. Потому что мне обычно 30 сделок на миллион заходили. А тут на 314. То есть средний чек. Это будет еще одна история, которую нужно будет тянуть. Ну вот, смотри, да дата дата закрытия дата создания вот дата создания и дата закрытия да? вот я смотрю вот здесь равно дата закрытия минус дата создания до да? получается и выводим среднее значение значения, а значения какие-то странные. сейчас посмотрим 64 дня. чё так, что ли? Ну, давай посмотрим. А, ну кто-то записывался у тебя в 2016 году. И только сейчас он... Да, закры... да, да. Создалась она в 2016 году ташиновый Гузель, да. Ну давай уберем, да, там крайние значения, такие как вот это уберем. Так, это 19, 19, 19, 19, 19, везде 19. А это почему минус 0,3? А, 16 и 16, да, создалась и сразу же закрылась. И получается, что сейчас средний, зачем 28 дней, ну, да? Из-за этого, как бы ты денег не имеешь, ты сейчас бомбишь, а они тебе придут только через месяц. Да, и это фигово. Надо бы до 10 сокращаться. Но, ну, тем не менее, короче, смотрим. Сейчас, да, то есть это с, цикл сделки сейчас 29, там даже дней нужно вернуться к 10 до да? средний чек чек военка то есть сейчас он у меня получается сколько ну, считает 10 10000 до да, условно возьмем 9 даже ну давай, да да давай посчитаем конкретно 314 314 45 в таблицу зайди сейчас вот прям там делай равно просто да и все. Я да, вот 9 500, да? 9 500 это сейчас? да А должно быть? Должно быть 30. Ну, хотя бы 20. Да? То есть вот у меня показатели. Те, которые нужно по новым клиентам сейчас мне выстроить. У меня есть еще менеджеры по, по, по постоянным клиентам. Я вообще не знаю, что с ними делать. Может быть, не делать вообще сейчас ничего. Не знаю. Да. Вот э, как считаешь? Значит, за что сейчас взяться? Только за одних э, по новым клиентам и там Блин, все поставить? Это, Либо... Знаешь, как сложно те, знаешь, почему сложно сейчас те вот на эти штуки отвечать? Потому что, Потому что... что? я не видел функционал там незавершенки что ты сделал и что ты планируешь по новым ну под задачам которые уже есть сейчас есть. Ну как бы ладно вот это чтобы запланировать текущей задача по функционалу что у тебя там по незавершенкам что ты там делаешь? Ну а что по функционалу? Вот смотри, то, что я делал, реально за прошедшую неделю. Я дома с детьми сидел, нихера не делал, короче. Ну а открою. А шум... бы надо. Давай посмотрим, что там делал. Я ничего не делал, я там что, не знаю что ли. Вот это надо считать, нихера не считаю. Вот это смотреть, не смотрю. Вот это смотреть, не смотрю. Это не смотрю, это не смотрю. Вот это вот это слушаю, но мало, очень мало. Mm -hmm. Вот это делал один раз это по, по привычке как бы дальше по накатанной идет это не делаю уже это передано ну, а, опирай, опирай, ну, опирай туда вниз а ты, машин выделить строчки прям ну как бы строки выдели вот а то вот это ну не делаю это вот делаю единственное что вот это сам делаю но ну, мне как-то проще это да самому делать mm. а, вот ну вот это делаю ну мало, мало очень Угу. И все, и ничего не делаю больше. Которая до хера времени забирать, Ничего не делаю. Дома сижу с детьми. Короче. Но смотри, на самом деле ты херачил там, ну прям мотался. И сейчас то, что отдохнуть решил, ну как бы это нормально. Вот. И сейчас получается, что мне как бы нас сосредоточиться на одной задаче, на какой-то. Как я, как я рассчитываю сейчас, да, что рассчитываю делать за эту неделю. Да, то есть, во-первых, это... А, проверять э, ДДС, прям проверять, да, то есть прям брать и проверять каждый каждый пункт, проверять э, статистики. ну, ну вот ты можешь здесь сказать, вопрос, как записать, сказать... э, ну типа э, ну, сделать разбор ну там сервиса, да, по учету, ну типа как его забивается сделать разбор статистик по маркетингу, ну то есть разово это сделать, типа ну типа давай созвонимся, да, там. Ну, рассказывай, что заполнил, как заполнил, покажи ДДС. Вот как я с тобой сейчас созваниваюсь. Типа угу. покажи сами там натыкай. Вот, как бы сам не лезть туда формулы, ничего. Раскажи, О, а ништяк, это, ништяк. Ништяк. Ништяк, ништяк. Ну-ка, как еще раз формулируй, пожалуйста, это как это. Ну, вот смотри, а, вот смотри, у меня. Сделать как... разбор, да. Сделать разбор да, да. Зап заполнение сервиса. Там ДДС и статистик, да? да. Ну, просто сервисы, учета да, и все. Ну, типа, смол, ERP, да, статистик. Вот, прям, да. да, садится. И это вот прям дело сейчас ежедневно, да? Ну, тут... ну, ну какой то какой-то, да. Ну, может, допустим, раз, ну, хотя бы вот сейчас сделать, да, там, потом еще разок, потом еще разок, выявить какие-то штуки. Он скажет, блин, вот здесь. Ты говоришь, так, вот это переправляешь, пиши мне, что переправил. Следующий созвон, типа, сделаем типа вот так неделю. вот так вот буду делать делать ежедневную неделю всю неделю я прям с ним это посижу ну, заполняю то есть это важно чтобы это прям корректно заполнялось а, ну, чтобы он только своими руками это делал вот заметьте да да да, да ну, ты так, сейчас, да. вот надо сделать так же чтобы этот человек делал только то есть если ты захочешь полезть не лезь в общем да то есть он не забудет то что ты там наделал да да, Само, да не лезь. Все, да. идем дальше. Следующая задача, которую важно сделать, это заниматься вот менеджерами по новым клиентам. И есть еще менеджер по постоянным клиентам. Я вот не понимаю, надо мне это сейчас туда лезть или нет. Но ну, давай-ка попробуем. Давай, давай-ка. Давай как... давай в... Если бы было у меня дохера времени, допустим. А... Не, не так. Если бы все, что я придумал, исполнялось, да, то что бы я делал? Что бы я делал? Я бы по менеджерам, по новым клиентам, да, то есть, во-первых, мне нужно им сделать план продаж, наверное. Я не знаю, нужно или не нужно, непонятно. Ну как бы, смотри, ты на работе не был, да? Ну. Вот, приди на работу, посмотри, что они сделать по новым клиентам и по постоянным клиентам, да и все. мы ну, прям послушай звонки, посмотри, как они отвечают, посмотри конверсии там с маркетологом, когда ты статистики подобишь, скажешь, а что на статистики такие плохие? А почему отказывать эти? А почему там это? А почему записался, не это? Ну, звонок. Ну, короче, как бы погрузить в это просто, да и все. То есть, ты хочешь себе задачу придумать, а ты там не был, как бы на работе. Ты, ну, то есть, ты не придумаешь, тебе надо погрузиться сначала. Ну вот смотри, у меня была гипотеза такая, да, чтобы взять себе консультанта по продажам. Но это, во-первых, сейчас дорого для меня, блин. 100 тысяч рублей ну, дорого. Не вытащу их ниоткуда. Вот. но с другой стороны понимаю, что, ну, наверное, мне это надо, потому что своими мозгами, я, может быть, там не вытяну. Хотя хер его знать, почему не вытяну. Ну, погрузись, попробуй задачи дать, если не сработает, то наймешь кого-нибудь еще. И вот смотри, вот если, допустим, идти по консалтингу, да, то есть то, что мы там вот, вчера я общался, mm -hmm. то он мне вот сюда там накидывает, то есть, ну, типа, надо сделать сначала план маркетинга на год, из этого делается план продаж и мотивации. Да, потом под это дело ставятся скрипты, нанимается старший менеджер, да, ему ставится чек-лист, и ну, как бы, и все. То есть вот таким вот образом, да, типа, проходимся. Угу. типа поэтапно. И это, типа, вот мы с тобой будем делать. Ну, вот если это мы с тобой будем делать, точнее, если это он со мной будет делать, я же могу это начать сам делать, то а получается, тогда. Все начинаешь это делать на самом деле. Да. Но ну, смотри, тогда с чего начинать? С плана продаж. Или как? И как план продаж делать? Я не понимаю, как сделать план продаж. И надо ли его мне вообще делать сейчас? Ну, наверное, а, да. Ну, смотри, как делать план продаж. Uh, у тебя же есть uh, сейчас текущие продажи, ты же их понимаешь. Вот открой финмодель uh, Pro. Если я буду делать план продаж, то как я его буду делать? То есть, смотри, как. Ну, допустим, сейчас, подожди, я, я, вот если отсюда плясать, то, допустим, это лиды, да, там, ну сколько там? 15 в день, да? записи Смотри, я тебе же могу вот смотри у тебя суперлист есть Ну, это в принципе то же самое только вид сбоку Да. у тебя факты из гипотеза гипотеза это есть твой план продаж ты говоришь надо намолотить типа три с половиной миллиона за счет того-то того-то того-то и того-то таких то средних чеков вот и постоянно с планом продаж это сравнивать у тебя в принципе здесь есть и план продаж и по моему а у тебя есть заявок есть помоги отсюда это выдернуть, не вижу, что-то разбегаются глаза, куда двигаться? Ну, вот у тебя план продаж, допустим, у тебя а, по врачам сейчас оказывается там на 2 300, а должно быть на 2 700. Это и есть план, ну, то есть количество должно быть 140, ну, сейчас 140, а должно быть 160. А, да, да, да, ну, как бы, видишь, у тебя на ну, отклонение. То есть, по сути, у тебя вот не, план смотри, продаж. Если я сейчас посмотрю, да? Если я сейчас посмотрю. Ну, 114 у меня сейчас на данный момент. Ну вот, видишь, тебе еще, чтобы доплавно тянуть, нужно еще 35 продаж. Но опять же, у тебя 114 сделок. 114, ну, сколько? Миллион триста делить на 114? Там 9 тысяч. Миллион триста делить на 114. 11 тысяч. 11 тысяч должно быть 17 тысяч ну да то есть ты упал по среднему чеку и ну а скорее всего вытянешь количество чеков но опять же рентабельность еще надо смотреть то есть какая у тебя рентабельность вижу тебя везде 23 процента на самом деле ты ее как бы еще не считал ну я вот сейчас смотрел здесь подожди где по сути смотрел вот, допустим если он, корректно, если он ее корректно считает mm. да, то она у меня на сегодняшний день так и 7 на 7 почему и 7 а на c7 да вот выручка на себестоимость 16 процентов у меня себестоимость сумма. Да, короче ты не дотягиваешь получается по чеку и по рентабельности по количеству чеков ты в принципе везешь почему по рентабельности, рентабельности не дотягиваю потому что 20... у лучше чем 25 намного а, рентабельность это доля твоей, а. твоих денег это себестоимость 169 тысяч до сто шестьдесят 169 а выручку сделали миллион за 169 а, а эти у тебя получается врачи же еще сколько получается? 169 плюс 155, правильно? Ну конечно, я же их отдельно считал но они-то вообще, смотри сколько. Они-то вон. где У тебя получается, рентабельность у тебя получается. 700. Когда перескакиваешь, короче, я что-то говорю, а ты сваливаешь. заходите Заходи модель проработала. Ну, а нет, вот сюда, да. Марей, значит, валовая прибыль деленная на выручку, сколько у тебя получается? Ну, миллион сто, миллион сто шестнадцать. А, семьсот семьдесят делить на миллион сто шестнадцать, сколько получится? Зачем так ты делаешь, не понимаю. Это твоя рентабельность, потому что мы исходя из нее все, все показатели смотрим. Это процент какой-то должен быть? Вот у тебя рентабельность 69 процентов, правильно? Ну, это очень хорошо но ну, это нормально если все корректно посчитано опять же то что что не факт понимаешь? смотри теперь если ты сомневаешься в цифрах но как бы их надо уточнить что ли это себестоимость мари это доля себестоимости в выручке 15 процентов специалисты все правильно тут 16 тоже да. то есть 31 у тебя процентов себестоимости остальное рентабельно 69 процентов и вот сколько это... я денег сейчас заработал, вот, смотри. Ну, примерно прикидка. Поч... А, то есть ты постоянные затраты еще вычел. Ну да, да. Вот миллион вычел, миллион кастов. Ну да, да. Вот, но если у тебя рентабельно 69%, то это вообще, ну, как бы, норм. Зайди вот в финмодель про поставь туда 69% везде. То тебе, как бы, можно. Ну, то есть мы, когда считали, помнишь, с тобой, финмодель, эту? ну, нужно было уточнить. Заходи в суперлист. 60 у меня там было это по врачам или по кому это не ну тут лишь 23 30 50 вот это ты имеешь в виду да? или что вот доля пока вы вот продажи это себестоимость мы, мы все таки от себестоимости продажи оттолкнулись а у тебя себестоимость продажи 31 процент а у тебя получается 15 процентов там врачу 15 процентов на материалы. Ну да, под, под 70 получается. А я считал 60. Не, а ты себестоимость продажи считал 23 процента. Где-то 60 увидел. Мы же сейчас врачей берем. Не, не, 23% это здесь. А тут у меня а там я 16. Сейчас. Где вот здесь 23, там у меня 16. Ну смотри. Вот. И у меня эстетисты вообще по-другому выглядят. То есть смотри, как это а, выглядит. Я понял. А, а ты получается вот этому, вот как это бы это это получается 13 равно вот это деленное на вот это это получается вообще 11 и это, блин, вот это деленное на вот это да это получается ну 63 ну вот ну да себестоимость у тебя же еще специалистов сюда ну ложится вот она 15 да не не вы там считали это отдельно да, отдельно считали себестоимость продажи валовая прибыль врача средний чек. А где мы его считали? Где-то а считали? Где? Вот здесь. На... Вот, вон, вон. Проценты статисту. А, процент... все... Вот он, где мы считали. О, значит, я себестоимость продаж 16 процентов получает. по этой. Да. да. 16 процентов. О, прикольно. Значит, ты поэтому хоть по показатель растешь. Везде 16. Ставь. 16. А здесь 11. О, нифига. А там 50 или сколько там? А тут нет, тут больше получилось. Получилось 63. Ну, и где, где показатели меняются? В итоге в документе. Гипотеза у тебя сейчас должна быть. Вообще миллион двести получается, если мы ну, нужного чека и количество чеков сделаем. Mm -hmm. То есть по рентабельности ты молодец. Ну, то по продажам, конечно, там косметика упал. Вместо 63 у тебя. Закупить, закупить не могу, там витрины пустые стоят. надо оплатить для начала, чтобы счет не заблокировали. А потом уже обычная жизнь предпринимателя, да? так ну, смотри, ты, ты получается, по, ну, по чеку падаешь, да, например, у тебя по врачам 11 тысяч чек. А у тебя всегда... ну, сейчас решил, да, но я сейчас решил от акций отходить и работать по нормальным продажам, то есть уйти от акций. Но смотри, у тебя если месяц, у тебя акции, даже месяца, по-моему, не идут. Я бы, ну, там, ну хотя бы пару месяцев, например, акции поведи, чтобы понять вообще выход, потому что они у тебя начнут докупать. Нет, нет, а, нет акции будут, но не те, которые за полторы тысячи рублей. У нас же человек почему упал? Потому что полторашечку я сделал. У меня сейчас акция одна работает, это 5 часов вместо восьми с половиной то есть она работает я по ней еще смотрю дальше что будет получаться угу, я понял но вот тут смотри получается тебе не хватает ну то есть а, о чем мы с тобой говорим то что ты типа акцию убираешь за счет этого у тебя вырастет чек с 11 до 17 условно там количество чеков у тебя нормально рентабельность у тебя типа нормальная, правильно ну да ну вот смотри и сейчас получается на что мне стоит повлиять да то есть мне стоит повлиять вот на эти показатели вот ну при первичном разборе, то есть, что у постоянных конверсия клиентов… Конверсия в запись и конверсия в запись – это на количество чеков у тебя ну, повлияет. Я дел... смотри, смотри, на что не, не могу повлиять, знаешь, на что? Ну вот смотри, допустим, если я вот здесь вот разобрался, да, к примеру, вот здесь вот разобрался, это МНК, да, менеджеры по новым клиентам. Давай, допустим, накидаем точно так же, типа менеджеры по постоянным клиентам. Что они должны сделать? У них есть. что есть? У них есть конверсия из э, визита в запись, да, а она у них должна быть на уровне там, 70%. Ну, давай не так, давай сейчас посмотрим, сколько они вообще записывают. да, Вот я беру постоянных клиентов, и вот смотри, типа созданные да, за все время, созданные за месяц, а сколько клиентов у них вообще зашло да, в, этот, в, в воронку, это mm -hmm. значит, что… Да. хераси как это так? Это что-то неправильно. Ну тогда почему так? Я ж за месяц смотрю. Все этапы, но что-то какой-то. Ну а что, какой-то не весь этап взять? И почему ты так? все? Они да не, неправильно. Почему вот здесь-то 4, тысяч, 4 тысячи сделают? За месяц же они мне... Я что, воронку менял, что ли? А, ну ладно. Ну ладно. Как я там до этого смотрел? Сколько я сговорил у меня? 114, да, визитов сейчас было? Ну да. Ну, вот смотрим. Получается, что если вот так вот взять, да... Если вот так вот взять. И взять тогда дата создания записи вот с 1 по 22, да, и источник записи на ресепшн. Вот они сколько записали на ресепшн у меня. 46 дел, да? Но. А, то есть у меня получается было 114, и из 114, 46 они записали. Правильно? Но. Ну, только вот первая цифра должна быть точной. Точно? 114 там было, да? 40%. Это получается сколько? Где, где, где, где, где, где, где? 40 процентов, да, сейчас. То есть, если по аналогии это выстраивать, то сейчас получается конверсия 40% на ресепшене. А должна она быть на уровне 70%. Да, там желаю. Теперь следующее. Что меня интересует дальше? Откуда они еще берут конверсия из активной базы да? в запись? Mm -hmm. так? Как ее посчитать? Как посчитать ее? Хз. Я могу посчитать, сколько они записи сделали всего. Типа вот за это время они записали по задачам. По задачам было записано 15. Это ну, прям это вообще кошмар. Представляешь, да? Угу. Вот, типа сейчас получается 15 есть. 15 записей. А из чего взять? Какую конверсию? Как вот тут ее взять? Из активной базы? Ну, типа сколько в базе человек? Сколько в базе человек, да? А, я понял. Сколько в базе человек? Ну вот, квалификация проведена, да, вот здесь вот стоит, 778, 126 не пришел еще. У -у -у. То есть вот у них получается 800, 890, ну 900, 900 человек, короче, да, иными словами. 900 человек база. И если 900 человек база, то сколько можно записывать, какой поставить, какую сейчас, конверсию? Ставить? Сейчас они записывают 1,6 процента, если ну, 15 человек. 1,6% да записывают. А задача, чтобы записывали сколько? Ну, ну, сколько? Знаю, ну, 10, они... ну 10, 10%, чтобы записывали. если дофига, как бы, ну поставь хотя бы там, я не знаю, ну, в три раза больше там, ну, типа пять процентов. Не, ну подожди, я же здесь то желаемые ставлю значение. Вот тут. Это понятно, что я не за один прыжок, может быть, сюда приду, да? То есть я хочу, чтобы они у меня записывали 10% из активной базы, правильно? Да. Ну, типа, вот есть активная база, и каждого десятого, чтобы вы возвращали. Ну, это что? Или это, или это утопично? Ну, 100 человек, ты хочешь, чтобы они 70 человек записывали? Но также да. цикл у тебя от прихода к тебе, ну нового клиента, до выполнения услуг 30 дней. Вот, то есть он у тебя может быть купит каждый десятый потом, но это будет размазано, у них цикл будет размазан, допустим, на 4 месяца. Что значит цикл Ну, допустим, каждый десятый к тебе и придет. Ну, допустим, один придет через месяц, второй пройдет через два месяца, третий придет через три месяца, и потом еще пять через четыре месяца. Ну, ну да. вот, То есть, а ты в месяц хочешь эту цифру, значит, тебе ее делить надо на цикл прихода из базы. Ну, типа каждый десяток к тебе приходит. Вот, короче, такая штука. Ну, вот, то есть. Это, ну, смотри, тебе... давай, давай с другого пойдем. Давай пойдем с другого. Короче, вот, типа, вот здесь вот у меня, да, допустим, 10 заявок в день, да, сейчас. Из них 32% это конверсия, то есть 3 человека. Ну, смотри, воронка, да? 10 человек пришло, 10 лидов в день пришло, да? Ну, умножаем на количество месяцев, 300. 300 пришло, так? Uh -huh. Из них записалось 100, да, ну, примерно. Из них 50 пришло, так? Uh -huh. 50 пришло они принесли ну допустим да по 9 500 это там сколько там 500 тысяч uh -huh. да, условно теперь дальше вот здесь они записались из 50 40 человек 25 20 человек до да, записались дальше uh -huh. и из базы еще записалась вот ну, там сколько 15 до да, я посчитал 15 и они у меня пришли с таким же средним чеком да, допустим 35 на это 350 так? Ну, это ж 5 вообще, это ж блядь, просто дичь какая-то. Mm -hmm. Что это, такое? 40% то, что конверсия есть записи. То есть 35 тебе пришло, но там же еще на 0,4 надо умножить их. Конверсия. 0, 35 записалось, а, ну, а пришло из них сколько? Или ты уже сколько пришло а, пришло? а, вот здесь, нет. Ну да, да, да, да, да, да. да. То есть там еще меньше. То есть дичь намного больше. То есть, типа из 5, ну из 20 придет 8, из 15 придет там 6. То есть всего 14 купит. То есть купят на 140. Так, вот, 540 это всего лишь не 850, а 640 условно. Угу. И вот как вот это посчитать сейчас? Ну, то есть, смотри, я-то вот сюда, ну, смотри, вот здесь, допустим, я там, вот сейчас вот понял, да, на что следует менять. Влиять. Условно, смотри, хочешь, типа, ну, вообще взять, типа, менеджера, ой, ну, РОПа, да, там, условно, который придет и будет там, типа, налаживать, либо консультанта, он что придет делать? Он придет, скажет, так, а что, почему у нас есть отказы, почему мы записываем и, ну, никто не приходит, почему мы даже не записываем и уходит человек в отказ? То есть, если с этим ты разберешься, то ты автоматом повысишь средний чек и конверсии, и рентабельности, ну и все прочее. Я сейчас не говорю про консультанта, я вообще говорю, сейчас задачу да, там, ставлю перед бизнесом. Пока что. Как ее там решать, буду, это другая история, да, пока. Но вот да. смотри, первое, что понятно, да, то есть, что нужно поднять конверсии здесь, да, уменьшить, сред... уменьшить цикл сделки, увеличить средний чек. Mm -hmm. Давай посмотрим, какой средний чек здесь сейчас получается, если там 9500. То вот по постоянным клиентам, да. Допустим, uh -huh. если я возьму что закрытые за месяц, так, Закрытый за месяц, то сколько это получается? Да блять, ну что за херня-то? А? Да сделано по-другому. Да сделано по-другому вот таким образом. Триста шестьдесят девять, да, сто Минус, э, сколько там было? 300 тысяч, да? Ну, типа, миллион. А, а, а количество. А количество не узнаем. Ну, а. Смотри, как, ну, то, что, ну, вот ты сейчас делаешь, да, получается, тебе надо собрать нормальную статистику. Вот по этим конверсиям, рентабельности вот зайди в статистику, которую тебе собирают уже. Она же вот здесь толковая, получается. А, ну вот, да. Вот. То есть к тебе, ну то есть это уже фактически, да, то есть уже фактически кто-то пришло. А mm -hmm. ты можешь, а, а ну вот видишь записи, запись визит, запись визит, да там по менеджерам новые постоянные клиенты. И то есть тут видишь можно... да. Если я миллион, да, возьму. Получаю, ну вот, 14 тысяч получаю, да, ну это нормальная история. А нам сколько 14... нужно? Нет, там она так примерно всегда и была. Ну, то Я есть, по сути, же тут статистика ведется, вот это она, ну, она же толковая, она же с, э, как его, с CRM -ки берется. Постоянные клиенты. Ну, суперлист надо зайти, посмотреть, сколько мы планируем. По постоянным клиентам. <связь> этого нету. <связь> Планировали вот а, типа у нас вырос 30 на 7. Да. Вот. А, и, и в условиях этого количества что, типа 2 миллиона здесь и, и... сколько там 1,2 и 2 здесь. Ну, а чек, посмотри вы того, как такой у тебя общий получится А что такое чек и такой общий? Алло. Чек общий по компании. Чек общий по компании имею в виду. Общий чек по компании у меня вот, 9500. Примерно. Ну нет, не 9500, а меньше. 0. Ой, 0. больше. Зайди в... Вот он, 8315. Вот, а зайди в рентабельность нашу. Какой нам нужен чек по компаниям? 17 надо. Финмодель Протти зашел, посмотрел да это я помню и рентабельность а у тебя сейчас 9500 получается а нам нужен а нам нужен 13000 видишь да mm -hmm. то есть меньше немножко количество новых заявок количество покупок больше а, смотри давай а, ну ну, напиши вот где у тебя ниже, да, там, ну, сформировать статистику вот эту. Ну, смотри, вот, по идее же, вот больше с менеджеров а постоянно клиентов, клиентам фиг больше просить, правильно? Ну, надо лобить новых клиентов, а постоянные они уже как бы будут, как следствие. Ну да, я имею в виду, что вот у них как бы вот эта петрушка, она и есть, да, что конверсия из визита в запись, то есть где на ресепшен, да, то, что они пишут. И, и на это требовать, да? Ну и это замерять. Второе, это конверсия из активной базы в запись, то, что вот у них есть активная база, чтобы они, вот звоните, пишите, придумывайте сами что-то, сами долбите, ну у вас, у вас должно быть, но ну, я не знаю сколько, ну 5, допустим, да, чтобы у них был средний чек, там 14 500, ну пусть он там также остается, там 15 тысяч, он там всегда был такой. Так. Получается, что здесь нужно что сделать? Это сделать нужно. Актуализировать а, статистику, как минимум. А? Тут, ну, актуализировать вот эту статистику. Актуализировать статистику, да, но и как сделать так, чтобы менеджеры сами заполняли себе свои вот эти вот. То есть сделать им план и план, табличку, табличку, табличку план факта, чтобы они сами ее заполняли каждый день и видели свои, свои показатели. А кто-то за них может что-то заполнить? Ну, Макс это заполняет сейчас. Ну, вот, и пускай тебе отчитывается просто. С менеджеров берет и отчитывается. Потому что ну, менеджера там ну, забьют вату по-любому. Ну, типа, они будут постоянно. А если Макс будет с них спрашивать, и он будет тебе предоставлять эту штуку. И будет предоставлять это менеджерам тоже. Сказать, ребята, ну, типа, вот так у вас вообще как бы запланировано, а вот так вы типа идете. Ну, как бы, это вообще норм. Ну, ты можешь добавить всех менеджеров в этих чат, Макса и себя. Макс туда скидывает, например, статистику ну, там за день, ну и как бы нарастающим итогом там за неделю и по месяцу. И говоришь, ребят, ну, ну как бы, ну что чё чё не так в этой жизни? Почему вы так себя ведете? Вот, а менеджера как за сами за собой, ну это, ну они плохо, короче, заполнять будут. Вот, и этот Макс, по сути, который вот так будет делать, он по сути такой, как бы имеет прототип Ропа, ну руководитель отдела продаж, говорит так, ребята, молодцы, продаем, как бы, ну, смотрите, вот чек, вот себестоимости, вот рентабельности, вот наш план, вот вы как идете, ну, как бы мы явно не дотягиваем, типа, и ты такой тоже, блин, а что мы не дотягиваем, что вам не хватает, типа, они скажут, маркетинга, ну, раз по, по маркетингу там ну, прошелся, типа, ну, по маркетингу все четко, вы как бы, ну, мало записываете, конверсии не, не тянете, сколько вам еще налить нам клиентов, чтобы вы там с такими чеками их там и конверсиями разбирали, ну, типа, вот такой нужен процесс. И вот этот Макс, который будет статистику мы отправить и говорит, ну что там, ну что там, ну как бы, что за фигня. И еще как бы их подразбирать, чтобы, ну, знаете, там, слушать, это и есть по сути роб. И получается, здесь нужно поставить э, план по неделе, так, на, на день, на неделю, месяц, да, да. по о, менеджерам, по ключевым показателям. Ну да. И, ну и также на ежедневной основе, чтобы Макс отправлял Записи визит. А вот здесь интересно, какая конверсия из записи визит? А, блин, хер покажет, да? У меня вот тупит. она сейчас покажет тут. Угу. Ну, типа, здесь должно быть вообще там 90%. Ну, 85%, как бы Здесь вообще должно быть поставить план на день, так-так, организовать. знаешь вот такую штуку где-то в чате, чтобы у тебя, ну это было там на человека на каком-то. Ты будешь понимать там 21 число, ну, типа план не выполняется там на 80 процентов, все такими же темпами будет идти. Ну словом, да. замените э, оплатой, ну как бы отправкой ну, ежедневного отчета в чат, где находятся все менеджеры, Макс и ты. И чтобы, ну, он там динамику как-то, ну, короче, таблицу надо сделать, чтобы он забивать данные и сказать, ну, типа, если мы будем двигаться также до конца месяца, у нас, короче, план будет выполнен на 30%. Ну да. Ну, типа, вот к делу продаж это, по сути, плотно. Типа, mm -hmm. запись, столько-то, столько а запись отказывается от этого, ну, ну, у на, нас запись записывается. Следующая история это слушать звонки. Ну да. По понимать почему у тебя просел. А, почему они не приходят? Делать разбор а, плюс минус звонков с менеджерами. Ну, да. Получается с МНК и МПК, то есть прям садиться с ними и и, и так. А здесь что? Здесь как? Да, тут почему? А этого еще вернуть можно? Ну как, давай-ка мы его вернем, позвоним завтра типа. Угу. Отсюда получается регламент э, работы, некий бизнес процесс по МНК и МПК. Да, то есть что зашел да. лид, ему тогда-то позвонили, после этого там у него то-то, то-то спросили, квалифицировали, после этого там это ему сделали. Ну, прям цепочку, да, всю последовательность описать. И то же самое по, по постоянным клиентам. Пришел менеджер на ресепшн, ты с ним тут пряшешь, кренделяешь, ему тут показываешь, короче, ну, да. записываешь. Не записала, через три дня звонишь. Не записала через это. То есть вот как-то вот так вот, да, там провести. Ага. Ну, наверное, это. но ну, ну, наверное, и все. Теперь вот теперь как-то это нужно понять, да, как это все ты сделать. Посмотри, ну, как тебе она погрузится? Ты отдохнул, ты будешь на работу выходить вообще, нет? Да, буду. Ну, все, выходи на работу, погрузись, звонки послушай, посмотри, кого они в подкаст ставят, и разберись, почему человек записался, но не пришел. Ну, то есть они звонили, или не в последний момент, когда уже время нашло, они ему не позвонили, ничего, ну, как бы, он говорит, блин, я не приду. А они ему на самом деле не звонили, не предупреждали, там смс-ка, может, ты ему не пришла. Короче, ты... сейчас пока, пока вот это сделают. У меня там дальше мысль бежит, что, типа, сделать эти, как их называют на, ну типа книгу продаж, короче, популярное развражение, как вот там еще делаешь, деле. То есть только только с полей собираешь данные. По сути, это тебе и поможет и книгу продаж там делать, еще ропа нанять, там задачи ропу поставить, а, нужны показатели. лучше не заниматься, по идее, да, то есть нужно. Ну да, сделать. задачи, которые ну, у тебя в процессе тоже. Сейчас посмотрим, что там у меня в процессе. Okay. Okay. Что ты хочешь сделать? Задачи поставить себе, uh -huh. вот у меня задачи, да, потом получается вот этот доделать, вот этот доделать, и это соответственно тоже доделать. Это доделать. Ну тут получается надо выйти на 15 лидов. Так. Ну вот вот это сюда Ну я не знаю, надо ли это сейчас это делать, наверное? Не надо. Звучить менеджером продуктом к линии. Это же, ну, мелко достались задачи Ну выпиши документ какой-нибудь, да и все, выпиши его там в Google на диске. Сделай, пускай он будет в базе лежать. Смотри, вот у меня здесь вот это вот будет, вот здесь вся работа идет, видишь? Вон, бизнес-процесс. Они же есть. Я думаю, что, наверное, этим я сейчас буду заниматься и больше не буду. Наверное, вот этим сейчас буду заниматься. То есть, вот это утром делаю, да? Это мне посидеть сейчас за выходные, может быть, да, там посижу, пока покручу данные, составлю, выкачу. А Это... Макса настроил один раз и просто его там ежеднев, ежедневно его сейчас дрючит, чтобы он это все сделал правильно. И самому заниматься регламентом работы параллельно, да, слушать звонки. Слушаю да. звонки, разбираюсь и правлю регламент работы. К, к концу недели он у меня будет готов. Плюс будут готовы звонки. Доделаю контурную пластику, доделали АМА и с маркетологом его там дальше двигаю, чтобы у меня от 15 лидов было в день. Ну вот как-то так. Да. Ну и по функционалу, смотри, по незавершенкам, там тоже передавай и незавершенки бахай. Ну, не знаю, как-то вообще сейчас спокойно к ним. Же как бы есть и нахер. Расслабился, что? не ну отдохнул, набрался сил, давай поработай, что? И вот здесь вот онлайн-курс у меня еще. Ты можешь помощник куда-нибудь yeah. чтобы он что-то по онлайн-курсу делал, чтобы ну, у тебя типа поработать. Yeah. Ну да, да, у меня проджиг там есть. Он у меня делает, то есть у меня сейчас ленд делает, и мы, собственно, его выкатываем Спокойно. на продажу уже. В работе пишу. А ну, что, там процессы? получается одна большая задача, одна большая задача вот здесь. Это создать лендинг на продажу участия, э, на продажу курса. Вот так вот, да. Делает это уже, получается, или нет? А? Он делает эту уже штуку. Да, я ее уже сделал прототип, он Сейчас вот он ее делает. Создать лендинг на Вы продажу знаете, курса, про работе, и, и нет, настроить. Завод? Трафик. Вот. Получать, завод? получать. Вот, сейчас, подожди, сколько мне там трафик. хотя бы в день? Смотри, 10 -10. Ты делаешь как бы очень плохую, потому что у тебя вот пятый пункт настрой, трафик. А. То есть ты ленд одно дело, трафик другое дело, да там? Ну ладно, скажешь. Напиши, как его зовут вот этого парня и напиши статус, что это дело делает парень да какой-то ну, напиши а -а -а. Там, там Петр как его зовут его зовут Алексей пиши Алексей и растение ну то что он делает там да и все ну что он делает в общем ты как бы ну, ну да Алексей все делает делает потом ну как бы его спросишь просто там типа что сделал там ну как бы подразберешь его Uh -huh. Так и двигаем, да. вот это, вот это. Странно делается, как бы там. Ну, найдешь время, с ним поговоришь просто, да и все. Uh -huh. Вот. Если контежируешься, тогда вот на этой штуке верхней, да и все, там каким цветом выделил его себя. И то, что можно добить легко, ты, ну, как бы это тоже добиваем ну, чтобы она тебе не болталась. Блин, а не будет это расфокусировка, а. Короче, тебе первые задачи запарят, ты когда хочешь отдохнуть, какие-нибудь мелочи добивай. Расфокусировка это то, что ты сделал на 90 процентов, она у тебя висит. Ну, когда ты можешь добить его, ну, почистить хвосты там, типа. Я понимаю, что ты так привык работать, но надолго тебя не хватит. Короче, то, что можно добить, добей, ну, по-любому, ну, чтобы тебя там, ну, у тебя одна задача, допустим, 100 единиц заберет, а одна одну единицу, тебе лучше 100 задач по единице закрыть, чем одну на 100 Потому что это высвободит у тебя ресурсы. Да, По-любому. Ну вот, типа, так. вот Ну все, нормально. Тогда пока консультанта нефиг врать да? То есть ну, бестолковая будет работа с ним. А, самому с этим разобраться. Тем более, что и денег там особо на него нету. Ну, смотри, мы с тобой скоро закончим нашу работу. Я думаю, можно будет продолжить эти деньги, понадобятся, которые ты ему хочешь отвалить. Понимаешь о чем? Я? Нет, не понимаю. А о чем ты? А, ну, можно по, ну дальше работать с тобой. Просто да и все. У нас же там что, три месяца. Скоро ну через сколько-то закончится. Понятно. Или ты думаешь на результат, что на результат надо выйти с тобой? Черт, вот двигаем вот, в Крутимся вокруг на одно и то же. Давай, ну, что сделать? сделать, чтобы на результат выйти. Ну, смотри, ты, ты, ты, ну, задачи ты делаешь, задачи ты делаешь, ну, делаю, да, делаю задачи, что цифры не меняются по выручке. Ну, смотри, во-первых, цикл у тебя 30 дней, и, то есть что ты запускаешь, ну, как бы оно у тебя через 30 дней такое будет видно. А, второй момент, а, у тебя хреново туча вообще всего, ну, как бы хотя бы подприбраться, и чтобы у тебя цифры не упали, это уже большой прогресс понимаешь да ну то есть на тебя очень много всего висит и потом надо чтобы ты еще отдохнула чтобы цифры не упали слышь меня ну ладно дойдем до этого ну да ну как бы раз, ну, приберешься сейчас ну по сути у тебя ну как бы уменьшится эта штука догонит этот маркетинг через 30 дней да который у тебя там средний показатель по этому ну по циклу клиента то есть ты сейчас запустишь, думаешь, блин, ничего не канает, потом ничего не делаешь, у тебя бомбанет. Ты думаешь, блин, я, наверное, ничего не делаю, поэтому бомбануло. Но на самом деле тебе нужно это отслеживать. Ладно, ладно. А РОП нам у тебя будет вот эту статистику постоянно мониторить. Ну, то есть он будет постоянно для себя вести, в чат там кидать, что успели, что не успели, и что будет, если мы такими же темпами будем двигаться дальше. Ну, типа мы достигнем плана на 30% всего по прибыли. Ладно, ну давай, хорошо. Все, примерно понял. Давай. Mm. Все, давай. Хороших тех выходных. В общем. После недели следующей придется поработать, извини. Давай-пока. Давай, пока-пока. Подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Обязательно пиши, что ты думаешь в комментарии с положительным оттенком.